Всем привет, вы на канале Тыковка ТВ, и сегодня я снимаю проект Мама, купи мне пони, давайте начинать Так, доченьки, давайте сходим в магазин И поедем в гости к вашей бабушке Ура! Ой, ты где? Я там, ой, тут Я просто там засмотрелась все, девочки, давайте... Ой, быстрее. Здравствуйте. Здравствуйте. Hello! Здравствуйте. Вам что-нибудь подсказать? Нет. Нет. Пойдемте. Так. Берите быстренько, что вы хотите. И мы э, поедем уже ну, к вашей бабушке. Хорошо, хорошо. Если я сейчас возьму что-нибудь... Э, ну, понарядне, чтобы я могла ходить. Возьму себе эту юбочку, эту расчесочку. И вот это. А если пони возьмут? Ну вот, одни старые пони. Я хочу все что-нибудь новенькое. Доча, что ты тут кричишь? Разве смотри, как... э, разве эти пони не, не прекрасны? Не, ну, посмотри, какие миленькие. Вот эти вот маленькие, хорошенькие, да и большие. Ничего. Да как ничего? Полностью страшные. В смысле страшные? Красивые пони. Маленькие какие-то темных оттенков. Фу. Жалко, что нет э, новинок. Так, доченька, мы пришли сюда быстро, поэтому выбирай какой-нибудь пони и иди. иди. Хочу себе пять тогда пони. Пять, а, э, доча, у тебя нет пятерок, а ты хочешь пять пони. Возьми самую дешевую и все. Ну мама, ну и что, что у меня, ну, очень много четверок и две тройки. Что? По твоему это ничего страшного, доча. Вот у твоей сестры у нее пять, у, у нее пять, пять. Вот у нее, у нее везде пятерки. Ну и что? Мне все равно, что у нее пятерки. Она вот заслуживает пять пони. А ты даже, мне кажется, на одну не потянешь. Ну а почему? Я, я не могу себе ни одну пони взять. Ну почему? Потому что надо учиться хорошо. Ты даже, когда вот тебе два э, ставили, ты даже не пришла, не переписала диктант. Ну и что? Я не время лучше в планшете буду играть вот доча все вообще тебе не куплю пони доченька хочешь себе пони какой нибудь ну да можно 9 все 35 да все ну все тогда бери себе пони хорошо Ой. М -м я тоже хочу пони бе-бе-бе Мама, она сказала, что я ми-ми-ми. Ну и что? Ты вправду плохо учишься. Ну, ну, ну и что, что я плохо учусь? За, зато я, я, я, я, я каждое утро застилаю свою кровать и, и, и чищу зубы. Это очень маленький поступок. Ну вот. Всё, я себе пони сколько похожу. Доставка пони, доставка пони. Новые пони, новые пони. Вау, вау, какие пони, такие блестящие. Доченька, если хочешь, бери. Мама, я тоже хочу пони, ну пожалуйста. Все, нет, доченька. Мама. Нет. Доченька, давай быстрее, а то мне надо из магазина унести. Хорошо, если возьму эту и вот эту. Можешь третью взять. Она какая-то некрасивая. Ты другую возьми, третью. Вот эту. А -а -а -а! Все редкие. Но я не заметила, там луна же большая, как я. Вот именно, большая, как ты. Куда тебя там девать-то дома? А, тоже возьму. Так, так, все, я себе беру. Каденс. Луну. Селестью. Ну и вот этого, ой. Ну и вот эту вот, Джек. Все. Хотя Джек это я, я ее не хочу брать. Я возьму этих. И вот эту. Я рад. Все. Доча, что ты тут устроила? Это все, что я хочу взять. Доча, я тебе не куплю это, даже если ты будешь вообще прям отличницей. Мамочка, пойдем на кассу сейчас. Кассир, идите сюда. Ну что, что? Пожалуйста, беритесь тут после хаос моей дочери. Ну я хочу у нас тут есть скидки на некоторых пони. Скажите, на каких именно? Ну вот, например на скидку вот на эту пони и ну, на из больших на эту пони и на вот эту вот нету а вот вот эту а из маленьких скидка на эту вот эту вот скидку и вот вот эту вот. Да? так что выбирайте ладно я тебе зашел одну маленькую взять одну Бери уже, ну, ну, ну, все вот эту бери, эту, но она не очень красивая. Все, бери, расставьте. Сейчас, давайте я вам лучше помогу. Давайте. О, я как смогла так и доставила. Это хорошо, это хорошо. Так, вам еще чем-нибудь помочь нет? Так, дочь, если ты еще раз будешь такое вытворять, то я тебе вообще не куплю пони. Ну и что? Ну и то. Доченька, ты уже все взяла? Мамочку, можно я одну выложу? Хорошо. Я вот эту вот выложу. На кого то еще обменяешь? Да, я, я маленькую лучше возьму вот эту. Эм, эм, точно все? Да, теперь все. Хорошо, пойдемте. Так, все, идемте. Так, все, идемте э, на кассу. Ну, ну, можно еще по возьму. Ой. Ладно, бери. Я лучше вот эту вот э, возьму, а вот ту маленькую не возьму. Все, решила. Так, хорошо, тогда давай твои вещи. Вот они. Да, да это все мое. А ее вон там. Все, идемте на кассу. Ну, вот, пока я с тобой там разбиралась, очередь образовалась. Так, все Вот, вот Вот И вот о, о, господи О, господи Ой, господи а, -а, -а! Вы меня чуть не убили, эти тебя понял Уберите, ай, вы меня столкнули не тут в очереди. Вы меня чуть не убили этими пони. Так. Здравствуйте. Добрый день. Пробейте мне, пожалуйста, вот это. Здык, угу. здык. Стой. Здык. И вот это. Здык. Так. С вас всего... 270 рублей, вот, держите, все, спасибо за покупку, заходите к нам еще, следующий, так, вот, пробейте это, пожалуйста, пи пип-пип-пип, с вас всего 150 рублей, держите, спасибо за покупку, заходите к нам еще, до свидания, так, следующий, мне, пожалуйста, вот это вот о, пони, пробейте так хорошо сейчас Пип -пип -пип. А, на нее скидка поэтому с вас 350 рублей вот держите все спасибо за покупку заходите к нам еще все до свидания так все уходите так следующий. о мой бог у меня сейчас касса сломается Ой. Ой-ой-ой, вам это точно все пробить. И это. Нет! Я не смогу это пробить. Вздык, вздык, вздык, вздык, вздик, вздык, вздык. Пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пип. Так с вас всего. Ой, сейчас я посчитаю. А то вы слишком много всего взяли. А все, всего три Сколько? Три тысячи пятьсот. Вы издеваетесь? Давайте посмотрите, да, три Ладно, держите. Так, оденьте все эти вещи, потому что у нас пакетиков нет. Что вы издеваетесь? У вас еще и пакетиков нету. Простите, пакетики кончились. Расческу я я вот в крыльях расческу. Я свою пони понесу. О, а я своих понесу. Ой, как это их много. Все, идем. Ой, ай, ай. О, господи, у меня чуть касса от них не сломалась. Так, девочки, вы, надеюсь, довольны своей покупкой? очень довольна хорошо Ой. и всем пока вы были на канале тыковка тв ставьте лайки и смотрите мои видео и подписывайтесь на мой канал всем пока пока пока